Переворот и вот рандат отпрыжка. Вот это э, много раз накатывай, чтобы было легко и была правильная отпрыжка назад. И вот когда мы уже хорошо отработали вот этот переворот, рандат, отпрыжка, потом уже соединяем тоже переворот, рандат, э, фляг. Держим линию и работаем. Давай. Здесь очень важно не спешить. Не спешить э, с переворота переходить на рандат, потому что тоже сбивается темп. Здесь везде держим темп.